Давайте поговорим об инстинкте счастья. Я не знаю, есть такой инстинкт или нет, но что-то мне видится, что мы знаем, как хорошо, как плохо. Мы стремимся к тому, чтобы быть счастливыми, стремимся к тому, чтобы нам было хорошо, возможно, другим хорошо и так далее, и тому подобного рода вещи. Здесь есть один маленький момент – он действительно небольшой, но, как и обычно, важный. Часто ориентиры счастья мы пытаемся найти у других людей. С этого мы действительно начинаем, потому что в свое время нам родители говорили, как хорошо, как нехорошо, и мы в это поверили. Когда мы стали взрослее, оказалось, что взрослых людей гораздо больше, чем родители. И у некоторых людей с остается вот это вот э, желание потребность э, слушать других и э, э, всех слушать конечно невозможно но к нам на помощь пришли блогеры пришли ютуберы и же с ними то есть люди которые нам рассказали как хорошо и они, начиная с подросткового возраста, забирают эту аудиторию и им трактуют как надо, как хорошо и что вам принесет счастье. И все бы ничего бы. Но как инстинкт самосохранения индивидуален у каждого и каждый выживает по-своему, точно так же инстинкт счастья совершенно индивидуален. И вот наступает время, когда человек заработал те деньги, которые считал путем к счастью, купил ту квартиру, которая путь к счастью, заимел друзей, попутешествовал и так далее. И что-то как-то счастье не ощущается, потому что счастье – это ощущение, то есть внутреннее наше состояние оно идет от состояния «хорошо» до состояния «экстаза». Да? То есть здесь тоже шкалирование идет. И тогда у человека два момента. Либо первое наша наше самое привычное. Что-то я сделал не так, и что-то я подумал не то. И поэтому, собственно, сделал не так. А либо у более умных и продвинутых меня обманули. Меня обманули, наверное, один из лучших вариантов, потому что если я что-то сделал не так, мне хочется повторить это и снова почувствовать, что счастья нет. Да? А когда я считаю, что меня обманули, тут снова опять мы встречаемся с дихотомией, то есть два пути. Либо я ищу свой путь, какое счастье для меня, и через себя, и свои установки, свои ощущения я нахожу что мне нравится, что мне не нравится, да? а, либо, как всегда, я могу плакать, э, ныть и сетовать на судьбу. Такой я невезучий, обманули и тому подобного рода вещи. И, соответственно, с этим, э, когда мы смотрим на окружающих людей, э, мы начинаем сравнивать себя с людьми. У меня уже есть одно видео, нормально ли сравнивать себя с людьми. И там говорится о том, что вообще-то это обычный процесс, и это нормально. Мы выясняем, как можно одеваться, как привычно выглядеть, как человек реагирует на наши слова и так далее. Но если мы ищем счастье через других людей, и тогда мы не просто сравниваем себя. А тогда мы играемся в игрушке «Кто лучше?». Соответственно, если Катя лучше, то я точно хуже. Причем мы играемся вот такие игрушки, когда у нас два полюса. У нас нету «я чуть-чуть хуже Кати». У нас сразу «Катя умнее», «Катя красивее», «Я страшная», да? «не страшнее». А я страшная, и я глупая, то есть сразу антагонизмы возникают. И человек живет с убеждением, что я какой-то не такой. И вот с этим-то я какой-то не такой, крайне сложно жить в этом мире. С одной стороны, я какой-то не такой, это совершенно истина. Потому что э, это говорит о том, что я личность, я индивидуальность. Я не такой, как другие. Но в то же время э, у меня есть очень много э, того, что соединяет и объединяет меня с другими людьми. И, в общем-то, мы когда сравниваем себя с другими людьми, собственно, мы для этого и делаем. То есть я это могу или я этого не могу. Или это подвластно или не подвластно. Например, я вижу людей, которые на Олимпиадах забирают какие-то места. Я не занимаюсь спортом. И поэтому я очень рада, что они бегают, прыгают, плавают, что-либо еще. Но я с ними соревноваться не собираюсь. Есть другие сферы, где мне интересно посмотреть, что человек делает, и сказать, о, я вот это возьму для себя и буду тоже это применять. И так далее. Счастье – это наше внутреннее состояние. Как только мы хотим, чтобы нам кто-то рассказал, как мне быть счастливым, мы попадаем в еще одну ловушку. Знаете, несмотря на то, что счастье, радость – это желаемые чувства, желаемые эмоции, удивительно, но они достаточно табуированы. То есть громко смеяться нельзя, сильно радоваться тоже нельзя, грустить, собственно говоря, тоже нельзя, и тогда родители вообще интересную вещь говорят – нет, а что тебе печалиться? У тебя все есть. Ты сытый, накормленный, опутый, одетый. Иногда они еще добавляют, вот я в твои годы <laughs> и так далее. Да? А, здесь снова тот вариант, когда мы либо выходим из мнения других людей, либо в нем остаемся. И есть шикарная поговорка если оценивать рыбу по ее умению лазить по деревьям то она так и умрет великим неудачником то есть я хочу сказать что все инстинкты они заложены в самом человеке это очень здорово что мы хотим хорошего стремимся к хорошему ищем счастье находим счастье бываем в этом состоянии но если мы начинаем искать свое счастье у других людей, нас ждет поражение, ибо у этих людей счастья нет. Меня мужчина счастливой не сделает. Меня дети счастливой не сделают. Это хорошо, когда они есть или нет, но мое счастье зависит от меня. То есть. Когда у меня есть дети, я чувствую счастье. Когда у меня есть мужчина, я чувствую счастье. И так далее. Многим кажется, что они делают что-то для других людей. Здесь ключевое слово «кажется». Если вы подумаете, то все, что вы делаете, вы делаете для себя. Но иногда мы прикрываемся другими людьми. А зачем? Если мы вносим честность, в свою жизнь, то тогда мы честно счастливы, честно несчастливы. И когда мы анализируем сегодняшний день, возможно, мы найдем дорогу в какое-то другое светлое завтра. А возможно, мы скажем, что светлое завтра недостижимая мечта. Это ваш инстинкт. И как хотите, так вы можете быть счастливы. Кто-то убивает свое счастье. Различными химическими препаратами, начиная от алкоголя и заканчивая более сильными вещами и лекарствами. Кто-то находится в этом состоянии большую часть времени. Не всегда, и по человеку свойствен весь спектр эмоций. Я уже рассказывала о том, что есть четыре базовых эмоций, и из них радостная только одна. Три к одному, как и в генетике. Соответственно, мы переживаем весь спектр эмоций. И вот состояние счастья, как правило, встречается тогда, когда мы выполняем свои желания, когда мы преодолеваем свои страхи, когда у нас получилось то, что долго не получалось, когда мы влюблены и когда мы соприкасаемся с прекрасным. Может быть, что-то еще. Это просто первое, что пришло мне на ум. Каждый раз, когда мы что-то празднуем, желаем людям, мы всегда желаем счастья. И я хочу, чтобы эти пожелания сбылись, и каждый из вас задумался, а что такое лично для меня счастье, и как я буду счастливым? как я пойму, что я уже там.